Здравствуйте, меня зовут Сергей, я инженер компании Alter Air. Сегодня хотим познакомить вас с очередным объектом компании Alter, Air, где были выполнены работы по канальному кондиционированию и вентиляции. Здесь, в этом помещении, мы видим два воздуховода, два коллектора по сути дела. По одному идет переток холодного воздуха который продуцируется в канальном кондиционере. Здесь, по этой линии, этот коллектор отвечает за зону рециркуляции. То есть, воздух двигается по кольцу, по сути дела. То есть, мы делаем рециркуляцию с этой зоны, охлаждаем в канальном кондиционере и подаем его в зону кухни и гостиной. Сам канальный блок у нас расположен в санузле. Также необходимо сказать, что нужно правильно подключать свежий воздух в систему канального кондиционирования. Вот сейчас мы видим здесь такую линию, которая составляет пленум-боксы для будущих линейных щелевых диффузоров, которые будут спрятаны в самом потолке. Так вот, система вентиляции она подает воздух в эту же щель, но подключается здесь, вот в этом сегменте. Таким образом мы можем насытить это пространство воздухом для того, чтобы человек мог дышать чистым воздухом. Продолжая тему вентиляции, мы настоятельно рекомендуем организовывать воздухобмен следующим образом – это подача в чистые зоны, там, где отдыхает человек, где он спит, это то есть спальни, а также в зону гостиной, где принимают гостей. Вытяжку осуществляем в зоне кухни, это самая большая часть вытяжки, остальные вытяжные зоны это санузлы, это гардеробы и кладовые. В этом помещении мы смогли расположить вентиляционную установку, она компактно у нас расположилась в шкафе-купе, для нас подготовили специальную нишу. Сама вентиляционная установка это VC320KB от компании Майка, производства Германии. В этом помещении мы тоже смогли реализовать канальное кондиционирование, а именно это хозяйская спальня. Здесь тоже видим два коллектора, один приток воздуха, то есть это охлажденный воздух, который идет от канального кондиционера, который мы расположили в зоне гардероба. И также еще одна линия это коллектор, который забирает воздух на рециркуляцию, таким образом мы тоже двигаем воздух по кругу и происходит охлаждение этой зоны. Также в этой зоне мы смогли подключить в одну линию определенной вставкой систему вентиляции. Таким образом, в этом помещении, кроме охлаждения, есть также и чистый воздух. Хотим обратить ваше внимание на чертежи, которые были выполнены для данной системы. Видим, что в самом у нас расположен канальный блок, который работает и обслуживает зону гостиной и кухни. То есть здесь мы охлаждаем воздух в этой зоне. Также мы видим вставку свежего воздуха от системы вентиляции таким образом здесь есть кислород для того чтобы дышать мы видим вытяжку в зоне кухни то есть здесь расположена мебель с кухни и жарочная поверхность возле нее мы делаем вытяжку таким образом обеспечивая баланс смещая его в сторону кухни таким образом запахи не переходят в чистые зоны также на первом этаже мы видим гостевую спальню, здесь идет подача свежего воздуха, кондиционируем с помощью настенного кондиционера. Также на втором этаже у нас расположено много оборудования, это канальный кондиционер для хозяйской спальни и также вентиляционная установка. Давайте обратим внимание на чертежи. Итак, на чертеже мы видим канальный блок, который расположен в гардеробе. Он работает на хозяйскую спальню, видим подачу холодного воздуха и забор рециркуляционного воздуха, таким образом воздух движется по такому кольцу. Здесь видим вставку свежего воздуха от системы вентиляции, таким образом эта зона также имеет кислород для того, чтобы человек мог себя хорошо чувствовать и дышать. Также есть еще одна спальня для детей, здесь Реализована система подачи воздуха вот система вентиляции, здесь вот диффузор расположен возле самого окна, а также охлаждение сделано с помощью настенного блока кондиционера. Если у вас возникли вопросы по данной системе, которую мы смогли реализовать в данной квартире, вы можете задать их в комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, дальше мы покажем больше. До скорой встречи!